Доброго времени суток, друзья, меня зовут Вячеслав, хочу представить свое мнение относительно дальнейшего движения цены по биткоину, а также по которым еще инструментам фондового рынка. В основном это S&P 500. Начинаем с биткоина. По биткоину тут явно проглядывается нескользящее движение. Но это понятно, на этом останавливаться не будем. На коррекционные движения в параллельных каналах, которые выбываются из общего тренда, в данный момент скорректировались по FIBA до 0.5. Зона тут 0.5-0.6 практически. Мое мнение то, что цена уже замедляется актива. И сейчас мы начинаем тестировать так, до 7,5 так и не удалось скорректироваться цене. Остановились мы на FIBA между 0,5 и 0,6. Видим, что вылезли немножко за границы нисходящего параллельного канала. По Макдаку здесь замедление роста темпа цены. У меня обозначен тут такой бледно-желтой полосой уровень на Макдаке, от которого в прошлом мы уже разворачивали движение цены. И вариант где, где я буду ожидать цену в дальнейшем, это опять-таки уровень закупок где-то вот в диапазоне между тремя тысячами и четырьмя где-то где так. Это как раз получается зона накопления. Мы подходили к ней в начале кризиса самого и я думаю, что в дальнейшем еще движение мы там увидим. Дальше переходим непосредственно на S&P и почему опять-таки мнение относительно того, что биткоин будет корректироваться. В ближайшее время, что цена сейчас выше не пойдет, потому что, как мы можем видеть, что на SP подошли мы здесь к одному из ключевых уровней. На графике вроде бы видно, что я его пробил, но мое мнение то что это будет ложным пробоем, и с понедельника мы увидим здесь нисходящий гэп опять-таки обращаясь к Макдаку можно увидеть усмотреть здесь то что цена прошла практически такое же движение как и при падении на данный момент глубокой достаточной коррекции еще не было я все-таки считаю что она будет происходить возможно будет происходить именно в таком восходящем канале точнее формировать вот формировать будет восходящий канал и вот этот уровень на 260 я для себя отметил как возможный уровень разворота цены дальнейшего для движения вверх. То есть то, что мы ее протестируем обратно и развернемся, пойдем вверх. Сейчас тем более политика Трампа направлена на то, чтобы максимально влить денег в экономику и, так скажем, создать вот такой вот быстрый V-образный разворот, чтобы якобы остановить очень быстро, но будем реалистами и давайте смотреть на то, как все происходит, то, что бизнес не работает, основные предприятия на грани банкротства, я имею в виду крупный, и таким образом нет нормального природного восстановления, так сказать, экономики. То есть мы можем печатать сколько угодно денег, но по факту, к чему это приведет. В общем, резюмируя. Ожидаю глобально с понедельника как с понижением здесь возможно дальнейшее движение до вот этих уровней по S&P и относительно биткоина уже сказал то что жду его движение тоже ниже уровень 4 500 не преодолеем в данный момент я собираюсь уходить из позиции там вход у меня был на 6200 то есть 15 процентов есть как бы прибыли уже хорошо неплохо даже если пойдет выше но ну, ничего страшного всякое бывает естественно это мое мнение я абсолютно не призываю вас ему следовать просто говорю то, что вижу сейчас, то, как думаю, сейчас и что, по моему мнению, будет происходить с ценой на вот эти вот активы. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока.